всем привет всем привет ребята с вами Антон Савинов и сегодня мы я вас научу как, как оптимизировать свой ПК при помощи программы Ccleaner Free это программа для оптимизации ноутбуков и удаления трекеров отслеживаний для улучшения работы компьютеров итак нажимаем кнопку начать пропуск и нажимаем пропустить вот так вот пропустить и идет проверка здоровья вашего ПК. Погрязнулся дорожка. Вот. И там, где в, в окошке написано приватность, средство отслеживания, которое нужно удалить. Вот, то есть имеется в виду удалить эти треки отслеживания. Нажимаем оптимизируется его. Идет вот устранение проблем ПК. Пока не снова не заполнится дорожка. И все. Вот так вот. Теперь ваш компьютер будет работать спокойно. Зато немножко очистится системный мусор. Там, например, будут уведомления в журнале событий. Вот там, лишние вирусы. Ну и вот. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.